А, расскажите, пожалуйста, как вас зовут, какую компанию вы представляете, что вам запомнилось на нашей конференции, какие спикеры понравились, как вы сможете применить знания? Так, ну, зовут меня Елена. А, я сюда пришла в двух подсказках. Я сама дизайнер, и я работаю больше 15 лет. Сейчас я занимаюсь фиралом, то есть я работаю на себя, сама еще при а сама выполняю заказы. И вторая моя... Поставься я занимаюсь собаками. Я занимаюсь какие для собак. Потому что я очень люблю животных, и мне это знакомо, близко, у меня самое животное, мне показалось что такое... Я решила, что это классная идея, а, что было здесь нет, потому что есть я пошлю для себя, здесь я думала для себя какие-то мелочи в рекламе. То есть основное как бы я знаю общие, но ну, какие-то мелочи, какие-то нюансы, о которых говорили спикеры, я их не знаю. И я сделала для себя записи, я сделала для себя лекции и буду поэтому работать. Кто мне даст хочет вывести, я волнуюсь, кто мне запомнилось из спикеров, мне спикеров больше всего запомнилась Светлана Дмина, Честно говоря, человек с разюзным позитивом и отношением к жизни, это видно, и огромное спасибо. Вот. Спасибо вам Пожалуйста.